Мы запустили проект «Профсоюз Навального». В 2012 году Путин издал так называемые майские указы, по которым заработная плата некоторых категорий бюджетников должна быть равна средней заработной плате по региону или превышать ее в два раза. Смольный еще весной 2018 года отчитался о том, что майские указы выполнены. По данным Росстата, средняя заработная плата составляет 59 289 рублей. А значит, например, зарплата воспитателя детского сада должна быть именно такой – 59 289 рублей. Такой вот закон, та же история и с младшим, и с средним медицинским персоналом – 59 289 рублей. И никак не меньше. А вот у научных сотрудников по тому же указу зарплата должна быть выше в два раза – то есть составлять 118 578 рублей. Это то, что должно быть, а что же на самом деле? По данным того же Росстата, воспитателям недоплачивают 8 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу более 10 тысяч рублей, а научным сотрудникам все 20. То есть даже по версии правительственного Росстата никакие обязательства, о которых с таким упоением рассказывал Путин, никто не выполнил. Нас это не устраивает. Мы хотим, чтобы люди, которые учат наших детей, лечат наших родителей, получали достойную зарплату, потому что без этого всего все остальные достижения ничего не значат. Если вы преподаватель общего дополнительного дошкольного образования, соцработник, работник учреждения культуры, медицинский работник, преподаватель НПО и получаете менее 59 289 рублей – или вы преподаватель вуза, научный сотрудник, врач, и ваша заработная плата меньше чем 118 578 рублей, то заходите на сайт профсоюза Навального, заполняйте форму, и мы напишем жалобу в государственные органы и будем добиваться справедливости. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. Мы продолжим бороться с несправедливостью и воровством. У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась в течение нескольких лет.